Переведено и озвучено Angel Steam. Здравствуйте, я доктор Ружа, основатель Ван Койна. Мы обещали вам сообщить сегодня потрясающие новости. Мы очень долго ждали этот день, два с половиной года со дня основания компании. В понедельник, 16 января, мы запустим нашу платформу для мерчантов. Ванкоин – это не только криптовалюта. Мы всегда говорили, что у криптовалюты нет собственной стоимости, либо она очень ограничена. Почему? Потому что если вы не можете использовать криптовалюту, нет объективных причин для того, чтобы у нее была какая-то ценность. Ванкоин всегда стремился стать наиболее удобной в использовании криптовалютой с самой большой базой пользователей – криптовалютой для широких масс. А что нужно широким массам? То, о чем мы всегда говорим – мерчанты и электронная торговля. В глобализированном мире электронная торговля очень актуальная и интересная тема. У нас есть примерно 3 миллиона активных пользователей. Также есть 12 миллионов человек, которые стараются стать частью OneLife, вселенной ванкоина. Все эти люди сейчас могут присоединиться к новой мощной платформе для электронной торговли. Что мы имеем в виду, когда говорим об электронной торговле и мерчантах? Это люди, которые хотят продавать товары и услуги большому количеству клиентов. Это массовый рынок. Как вы понимаете, эта концепция сильно отличается от идеи, например, биткоина. Биткоин – криптовалюта не для широких масс, которую обычно используют для транзакций, для перевода денег из пункта А в пункт Б. А мы с нашим уникальным блокчейном Хотим стать криптовалютой для мерчантов. Блокчейн нашей криптовалюты работает в среднем каждые 30 секунд. Каждую минуту создается новый блок. Это означает, что транзакция подтверждается очень быстро. Теперь я расскажу вам о мерчантах то, что мне лично очень интересно. Вы помните цели, которые всегда были у нас? Нам нужны 10 миллионов активных пользователей, 1 миллион мерчантов, и мы хотели бы, чтобы в какой-то момент стоимость ванкойна выросла до 25 евро. Конечно, никто не может наверняка сказать, что будет с монетой и ее ценой, поскольку рынок очень неустойчив. Но чем больше людей будет пользоваться ванкойном, тем популярнее будет становиться ВанКоин и тем выше может подняться его стоимость. Итак, какая компания является самой популярной в мире? Какая компания поменяла правила игры в электронной торговле? Я уверена, вы слышали о Группоне. Группон предоставляет своим клиентам множество предложений. Если у меня есть небольшой магазин, например, я продаю мороженое, я могу создать предложение два по цене одного в Группоне. Два мороженых стоят 10 евро. Я могу предложить на группоне два мороженых за 5 евро и таким образом привлечь клиентов. OneLife и OneCoin объединили усилия и в итоге мы создали свою платформу для сделок. Платформа для сделок доступна по адресу www.dealshaker.com или Dealshaker.eu. Войти можно с помощью ваших обычных логина и пароля от OneLife. С помощью этой платформы вы можете начать делать предложения участникам сообщества ВанКоина и OneLife. 12 миллионов человек смогут увидеть ваши предложение. 12 миллионов человек, которые могут потратить свои монеты, воспользовавшись вашим предложением. Теперь расскажу еще подробнее. Как подключить мерчанта? Что нужно сделать? Платформа для сделок бесплатна для всех. Так же, как и на сайте OneLife, вы отправляете мерчанту спонсорскую ссылку, либо подписываете его в структуру. Этот человек получает данные для входа в OneLife и доступ к Deal Shaker для размещения своих предложений и начинает продавать свои услуги. Допустим, я мерчант и хочу что-то продавать. Например, я хочу продавать смартфоны, которые стоят 1000 евро. Как мне это сделать? В платформе DealShaker вам будет нужно указать, какую часть этой суммы вы хотите брать с клиентов. Допустим, я хочу получать 1000 евро за смартфон. Группон требует скидку для клиентов в размере 50%. Мы нет. Вы можете продавать свои товары по полной рыночной цене, что является большим преимуществом нашей платформы для мерчантов. Единственное, о чем мы просим вас, брать 50% цены в ванкоинах. Конечно, вы можете брать до 100% цены в ванкоинах, но по крайней мере 50% вы должны брать в монетах, остальные 50% вы можете брать в обычной валюте. Если хотите, вы можете брать 75% в монетах и лишь 25% в обычной валюте. Это зависит от вас, как мерчанта. Как я уже сказала, мерчанты могут бесплатно присоединиться к платформе. Допустим, я продаю смартфоны по 1000 евро. Половину этой цены я беру в ванкойнах, а остальные 500 евро я буду брать в обычной валюте. Каждый раз, когда продается товар, система перечисляет 500 евро на счет мерчанта. В настоящее время мы проводим специальный промоушен. 25% от этих денег перечисляется компании в качестве комиссии. Таким образом, мы предоставляем мерчантам очень выгодные условия. Группон и другие платформы требуют от мерчантов 50% цены. Так что для мерчантов продавать свои товары с помощью платформы DealShaker намного дешевле по двум причинам. Первое. Мерчант может продавать товар по полной цене. И вторая, мерчант получает ванкоины, которые могут вырасти в цене, хотя предсказать это трудно. Также мерчант платит компании за свою сделку намного меньше. Почему вам, друзья, нужно привлекать в систему мерчантов? Как вы все знаете, наша компания работает в сетевом маркетинге. Поэтому за продажи мерчантов вы будете получать BV. Мы объясним в бэк-офисе, сколько биви вы получите. Что касается денег, мы как компания будем выплачивать биви всем, кто привлек мерчантов. Переведено и озвучено angel-team.com Что случится, если вы привлечете прекрасного мерчанта, который предлагает сети привлекательные товары и совершает много продаж каждый месяц? Вы создали себе пассивный доход, потому что каждую неделю, когда мерчант совершает продажи, вы будете получать биви от продаж, которые он делает. И я думаю, это очень выгодно для вас, друзья. И это поможет нам укрепить нашу сеть и монету. Все мерчанты получат позицию в структуре, что означает, что они сами могут стать спонсорами для других людей. Если они захотят, они также смогут предлагать традиционные образовательные пакеты OneLife другим людям. Все они смогут наклеить стикер ВанКоина на стену магазина и объявить, что они принимают ВанКоины. Просто представьте, что вы мерчант, и у вас есть этот стикер. Люди будут приходить и спрашивать, что такое OneCoin, что такое OneLife. Мы хотим знать больше о криптовалюте. Таким образом, мерчанты также могут стать активными участниками нашей сети и распространять образовательные пакеты OneLife. Как все мы знаем, в настоящее время единственный способ получить ванкоины только с помощью образовательных пакетов OneLife и бесплатных токенов. Что касается комиссий, как я уже сказала, очень скоро вы сможете прочитать о них подробно в своем бэк-офисе. Я хочу вам сказать, что чем более активен мерчант, чем более привлекателен его товар для сети, тем лучше для нас. Мы заявили, что хотели бы привлечь 1 миллион мерчантов, и я думаю, что мы сможем это сделать. Я просто приведу пример с Группоном. Группон – одна из самых больших компаний в электронной торговле. Эта компания – одна из самых инновационных в работе с клиентами. В свои лучшие времена она стоила более 10 миллиардов евро. Как вы думаете, сколько мерчантов у Группона? Один миллион. Поэтому я думаю, что мы можем вырасти больше, чем они. Мы присутствуем на пяти континентах, база наших активных пользователей – 3 миллиона человек. И я думаю, если каждый из вас привлечет двух или трех мерчантов, мы уже станем гораздо больше, чем Групон и все остальные компании электронной торговли. Я желаю вам большого успеха в этой работе. Я надеюсь, что вы рады не меньше нас. Также я хочу увидеть всех вас на платформе DealShaker. Мы начнем размещать новые предложения 15 января. И когда мы наберем некоторое количество предложений, 16 февраля все вы сможете начать тратить монеты на самые интересные предложения, которые найдете. Большое спасибо. Если понравится видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Angel Steam.